Спасибо вам скажут еще сотни раз Вы в кино не гнались за модой Как странно, вы сами не знали тогда Что сделали вы для народа Сегодня в кино убийство и страх Бандиты и пацаны мне верой и правдой Служило всегда Кино Советской страны Мне верой и правдой Служило всегда Кино Советской страны За это кино Я готов Все отдать Другого такого не будет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 и вспомнят потомки не раз и не два Актеров советской страны. Так поднимем бокалы и выпьем, друзья, За кино советской страны. Так поднимем бокалы и выпьем до дна За кино советской страны. Одна за актеров советской